Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Подводим итоги недели. Напомню, что в начале каждой недели мы выкладываем в наш закрытый чат информацию по компаниям и по точкам входа и затем делимся результатами. Если вам такой список необходим, то проходите по ссылке под видео и узнайте условия получения такой информации. Таким вот образом в таблице представлена информация. В основном эту таблицу мы используем для компаний в фундаментально надежных для подбора в портфель на долгосрок. Ну и хочу предупредить, что трейдинг ⁇ высокая рисковая стратегия, и используем ограниченный депозит. Ну и, соответственно, ограничиваем риски, обязательно ставим стопы. Может быть, использование скользящих стопов ⁇ это обязательное условие. Информацию мы выкладываем в нашем закрытом чате. Выглядит он примерно вот так. Ну и э, посмотрим, что же на этой неделе нам удалось забрать. Компания Snow. Точка входа была 252.00. Ну и э, в принципе сработало. Здесь э, я говорю, что я ставлю трейл-стопы, скользящие стопы, для того, чтобы не наблюдать. Ну и соответственно получить э, максимальную прибыль. Здесь стоп э, не сработал, поэтому минус я не получил. И трейл-стоп э, сработал уже на втором снижении цены, в принципе, сделка закрылась в плюс, но плюс небольшой около 0,7%. Небольшой, но все-таки плюс. Если же наблюдать за сделкой и поставить стоп чуть ниже, скажем, не скользящие, а конкретные по уровню то тогда можно было забрать чуть большее движение. Ну а пока 0,7. Еще одна компания по нашей рекомендации. В принципе, можно было бы забрать вот это вот все движение. Но опять же, скользящий стоп. Сработала сделка на 103,2. Затем цена вроде как пошла вверх. И тест был достаточно глубокий. Здесь сработал стоп. Ну и опять же, 1% всего лишь. Если бы мы стоп поставили ниже, на 99.67, как в принципе можно было сделать, тогда мы бы забрали намного больше движения. Но, а так у меня получился один процент. Это выбирает каждый для себя. Я использую скользящие стопы, поэтому такой процент. Ну и еще одна сделка по компании ZS. Вход был по цене 223.00. Это триггер. Здесь в общем стоп выдержал, цена когда началась опускаться, ну и дальше только поднималась, стопы здесь тоже все в порядке выдержали. Вот. А по окончании недели видно было, что здесь цена топчется на месте, поэтому была закрыта уже исходя из времени истечения. То есть неделю сделку мы держим затем закрываем и я не стала отправлять и вот видите в понедельник она цена отпустилась но она уже была закрыта сделка на уровне 238 6,8 процента удалось получить по этой сделке в принципе отличный результат и очень хорошо что она была закрыта прямо в пятницу потому что в понедельник уже цена пошла вниз так, вот такие результаты. Напомню, что информацию мы выкладываем в нашем закрытом чате. Если вам необходима такая информация с компаниями, с точками входа, то проходите по ссылке под видео и увидимся на следующей неделе.